всем привет Вы на канале как заработать в интернете и в этом видео я вам хочу рассказать и показать на таблице как можно с 100 долларов за месяц сделать 200 долларов и чистой прибыли заработать 100 долларов также эти 100 долларов вы можете вывести себе на кошелек и дальше работать уже без убыток даже если проект сосками ца но вы должны понимать перед началом видео, что данная инвестиции в интернете, вы как можете заработать здесь деньги, так можете их легко потерять. Если вы это все осознаете, давайте я вам сейчас в дальнейшем все об этом расскажу и покажу все подробно в телеграме, в ютубе. Ну, в общем, смотрите видео до конца, и вы все поймете. И если вы, к примеру, здесь проинвестируете свои деньги, и вдруг проект закроется там завтра, послезавтра. Не нужно мне писать, что типа это, ты виноватый, ты нас сюда привел. Я никого ни в чем не заставляю, не обязываю. Я просто вам показываю и рассказываю, где можно заработать. Я просто знаю очень много людей. Они думают 2, 3, 4 месяца. Потом они заходят, инвестируют деньги. И проект просто тупо, ну он закрывается. И все, проект скам. Смотрите. Смотрите. Есть проект ESO. Я вот в своем телеграм-канале опубликовал данный пост. И вот здесь вот я опубликовал еще вот скриншоты. Это скриншоты моего коллеги. Он здесь выводит вот такие реальные суммы с данного проекта, похожего проекта, которые работают уже 4 месяца и платят. И вот смотрите, какие здесь суммы выводят. Вы можете перейти в телеграм-канал и все сами посмотреть. Также здесь вот... Я написал, что похож на АМЗ Доги и Ньюман Валет. Вот регистрация на данный проект. И вот давайте посмотрим по Ютубу. Да? Кстати, вот данный человек, который зарабатывает больше всего в данном проекте. Вот он уже заработал 800 долларов. Также вот есть Алекс, да, слухи. Вот сейчас вы дальше увидите таблицу который он сделал когда вы проинвестируете 100 долларов и что у вас через месяц 100 долларов превращаются в 200 долларов если вы будете пользоваться данной стратегии которую я вам сейчас расскажу и можете вот дальше вот так вот полистать здесь видео обзоров очень-очень много а на кошельке данного проекта если я найду я вам покажу ну, здесь более 5 миллионов а то более даже 10 миллионов долларов уже на данных кошельках вот именно вот этого вот проекта S. давайте сейчас перезагружу страничку мой вот депозит вот отработал мы видим вот сколько у меня здесь, здесь 34 доллара уже было 200 Итак, давайте посмотрим нюман валют да вот две недели назад обзор два месяца вот. три месяца назад да вот данный человек вот, снимал видео обзор и Newman Wallet он до сих пор работает, хотя он работает уже не 3 месяца, а больше. Вот 2 недели, ну в общем, а вот 5 месяцев уже, смотри, Ньюман Человек уже 5 месяцев работает э, в данном приложении, похожее на это приложение. Даже я бы сказал, это копия. И вот смотрите, как здесь заработать за месяц с 100 долларов, сделать 200. Также я вот опубликовал вот таблицу. Которую написал Алекс Слухин, я вам показал все на видео. И вот здесь вот таблица, да. К примеру, мы сейчас проинвестируем 100 долларов. Завтра у нас уже будет 102.50. Мы эту всю сумму инвестируем дальше, у нас уже 105.06. Дальше мы инвестируем 105.06. У нас уже вот 107.69. Ну и так далее. Все по сложному проценту идет. И так далее и получается за 30 дней у нас будет 210 долларов очень круто вообще стратегия огонь вот под такой стратегии я и работаю давайте сейчас проверим данный сайт на платежеспособность далее я всю сумму назад приведут вот на моем балансе видим 240 долларов сейчас мы их выведем нажимаем здесь кнопочку и как зарегистрироваться, как здесь пополнить депозит, ссылка будет в описании, там будут видео обзоры, вы придете посмотрите, и у вас все получится. Итак, вот прописываю здесь 240 долларов, а сюда мне нужно вставить свой пароль для вывода денег. И нажимаю кнопочку Submit. Также учитываем, что здесь есть комиссия. 0,3%. Ну вот сейчас сами все увидим. 240 долларов я вывожу, нажимаю кнопочку Submit. Итак, видим, деньги вот списались. Захожу опять вот в Издров, Нажимаю здесь историю. Видим вот 240 долларов. Выводил я уже, пробовал для вывода вот 237 долларов. Теперь вот вывожу 240 долларов. Сейчас вот переведем в страничку ожидает рассмотрение давайте посмотрим время 7 часов вот 2 минуты Итак, видим успешно 240 долларов я вывел вот время 1909 выплата здесь инстантом просто немного задержался с продолжением видео вот она выплата все на кошельке все вот пришло смотрим еще раз пришло мне 2 232 доллара 28 центов да и пришло мне вот э, с Этого кошелька ТБП, даже вот кому интересно Можем вот посмотреть На данном кошельке 3387 Долларов но ну, я здесь видел И 12 тысяч долларов Ну в общем кто в этом разбирается Можете вот э, сами сделать депозит И полазить по кошелькам Пацаны мне говорили э, Что они здесь находили И по 10 миллионов долларов На кошельке Ну в общем у данного проекта Деньги есть. Также я хочу вам показать один интересный скриншотик. И сделаю дальше реинвест, сделаю депозит. Итак, вот он данный скриншот. Смотрите, здесь вот даты 17.01.23 год, 17.01.23 Ну, в общем, вот здесь это все, я так понимаю, регистрация. Вот это, я так понимаю, либо же администратор, либо же, ну, не знаю, кто это самый главный вот смотрите у него здесь получается оборот да вот все вот этой структуры ну сколько здесь вот денег и давайте вот посмотрим раз два три 4 5 шесть почти 3 миллиона долларов это только оборот какой-то там линия не знаю всей линии или не все на пятой линии до да? пятая линия это пятая линия 3000 долларов Ой, 3 миллиона долларов оборот а вы представьте, первая линия, вторая линия, еще есть третья, четвертая. То есть, ну, в данном проекте деньги есть. И Также переходите в чат, я ссылку оставлю в описании. И задавайте любые вопросы. Русскоязычный чат, тот человек, который меня сюда пригласил, он сам его создал. И там блогеры, такие как я, общаются, и обычные инвесторы на любые темы. Итак, чтобы здесь пополнить баланс, нажимаем здесь ресорч. Здесь вписываем сумму, которую мы хотим пополнить. В моем случае это будет 240 долларов. Всю сумму возвращаем назад и будем реинвестировать как минимум месяц. Мы будем работать по сложному проценту. Копирую здесь кошелек, открываю TronLink. Итак, на балансе у меня как раз вот 240 долларов. Нажимаю send, вставляю кошелек, next. Здесь ввожу 240 долларов и нажимаю send и подтверждаю транзакцию. Итак, я продолжаю данное видео. 240 долларов у меня уже на счету. Ну, я же говорю здесь все инстантом происходит. Вот 9:17, возможно. Депозит даже быстрее зачислился. И теперь, чтобы мне здесь инвестировать, нажимаю вот на домашнюю страницу. Здесь три тарифных плана. Нажимаю вот на море, пользуйтесь переводчиком. Вот подробнее, нажимаем сюда. И здесь нам нужно выбрать стратегию. Здесь вот есть стратегия на 2 часа, на 12, на 24 и на 72 часа. Я выбираю вот на 24 так как здесь больше всего процент 18 и 3 процента здесь выбираю всю сумму 240 и 46 центов и начинаю вот нажимаю начинать успешно заказано и вот мои стратегии вот работающая стратегия здесь вот все расписано за нее и здесь вот Мои законченные стратегии, вы можете вот посмотреть, я начал вот с 1.12.2023 года. То есть я уже работаю здесь, получается, 12 дней. Депозит у меня был 200 долларов, 15 долларов я пробных заводил, потом, потом опять выводил, чтобы все на видео показать. С вот 200 долларов я за 12 дней, можно сказать, я туда ничего не выводил, постоянно делал здесь реинвест. Получилась у меня вот такая сумма 240 долларов. 40 долларов чистой прибыли. Я могу сейчас, к примеру, вывести деньги и 40 долларов я заработаю. Ну, я хочу больше. Я буду здесь продолжать и увеличивать свой депозит, пока я не увеличу его в два раза. Вот такой, друзья, проект. Кому он интересен, ссылки будут в описании. Приходите, регистрируйтесь и ознакомляйтесь с данным проектом. На этом у меня все. Всем желаю хорошего дня и всем пока.